Привет всем, дорогие друзья, подписчики и зрители! Да, меня зовут Тайна НЛО, но сегодня я вам покажу и расскажу очень интересные кадры, которые скрываются на Земле и в космосе. Дослушайте этот необычный видеосюжет до конца, если вам понравится, то поставьте лайк. Оказывается, на МКС скрывают очень огромную тайну. Там даже есть специальная лаборатория, где они проверяют и испытывают множество необычных ДНК, которые были собраны на Луне и на Марсе. Но для того, все-таки, что на МКС скрывают. По множеству людей, которые там побывали, они не хотят об этом говорить. Да и кто будет там говорить, когда там засекречено очень много чего. Но суть в том, что это еще не все. Вы все, наверное, знаете, что на МКС установлены очень множество камер, которые ведут трансляцию. Но... Эти трансляции иногда прерываются. Суть в том, что когда к МКС подлетает неопознанный летающий объект, то иногда получается так, камеры, которые повернуты в другую сторону, они иногда цепляют НЛО, где у них есть вход в этот МКС. Такое ощущение, что МКС и НЛО взаимосвязаны. И постоянно происходит такой обрыв трансляции, ни с каких там технических проблем в космосе не может быть, потому что там есть множество необычных спутников, которые передают связь по Земле через космос. Но суть в том, что когда человек скрывает что-то, ему надо это скрыть. Именно так, чтобы никто ничего не мог понять. Но это еще не все. На МКС есть необычное оружие, которое выдали еще в Советском Союзе и в американских необычных штатах. Им дали специальное вооружение. Но что на самом деле в этой необходимости? Но есть множество тайн, которые люди боятся, что они столкнутся с инопланетными существами в космосе. И все-таки, почему множество людей видят на МКС необычных и очень странных НЛО? Идет необычное такое, знаете, контактирование с человеком и с пришельцем. Но суть в том, что у них взаимосвязанная цель, и как будто инопланетяне что-то привозят людям на МКС. Но так и на самом деле, давайте мы с вами разберем. Понятно, что Земля у нас очень странная. По многим причинам мы видим ее только с одной стороны всегда, когда на МКС установлены камеры. Когда они повернуты совсем на другую сторону, то мы видим только ту сторону, где нам дают посмотреть. Есть необычная сторона темная, где вообще запретные на нее просмотры очень огромные. Да и никто ее иногда не увидит. Но суть в том, что иногда, когда... Видно, когда идет трансляция, иногда какая-то необычная тень пролетает рядом с МКС. И это очень удивительно то, что скрывается именно на МКС. Почему вооружали американцев и Советский Союз тогда с оружием? Да и сейчас их вооружают. Но суть в том, что эти необычные моменты, которые происходят на МКС, взаимосвязаны о том, что, скорее всего, контакт с людьми уже был, а именно в космосе. Поэтому сейчас происходит необычное деление нашей планеты на деление инопланетных, можно сказать, существ, которые здесь уже обитают. По многим причинам уже заполонили, они говорят, около 15%. Но так говорят. Но ведь все равно люди размножаются быстрее, чем инопланетяне. И поэтому множество таких необычных тайн, они засекречены. Но суть в том, что у них есть даже свой город на Земле. Такой город очень странно заметить, но есть он на карте, на самой карте, где засекречены данные о том, что наша планета скрывает этот масштаб. Но суть в том, что этот город охраняется не только людьми, но и необычными НЛО. До него добраться очень тяжело, но были и случаи, что добирались. По многим причинам эти засекреченные кадры, которые происходят, вы видите сейчас, который был сделан специальным спутником, который летал в этом районе. Вы видите затемнение необычных э, мест, где облака и тучи вместе связаны. Но суть в том, что здесь находится необычная база и город инопланетных существ, которые никто не сможет увидеть их. Это искусственно сделано для того, чтобы никто не смог увидеть через спутник этот необычный кадр. Вы видите, как НЛО пытается приземлиться туда. Эта туча сейчас разойдется на несколько минут. Конечно, мы сейчас не увидим. Но суть в том, что только так они залетают именно через космос. Есть огромная тайна о том, что МКС передает данные на Землю о том, что постоянно что-то залетает. Не зря было сделано необычное такое заявление Конгрессом США, надо э, установить множество слежек за прилетанием, можно сказать, на Землю НЛО. Почему это было сказано? Для того, чтобы людей не обезопасить, а наоборот, чтобы сделать подсчет сколько на Землю прилетают НЛО. После этого они будут рассчитывать то, что, скорее всего, они заселяют нашу планету. Никто про это не знает, да и никто не скажет. Их выдает очень огромная и необычная э, история инопланетных существ. На их э, руке есть необычный браслет. Они выдают их, но они светятся разным цветом для того, чтобы сигнализировать о том, что здесь может произойти. Но есть и те выводы, что даже у людей были эти браслеты. Это предслужники, они делают грязную работу для того, чтобы пришельцы не выдавали себя в обличии. Но есть то, что были случаи, где они себе и выдавали. Но это еще не все. По многим другим причинам мы видим кадры, как инопланетяне пытаются сделать с нашей планеты что-то не то. Атмосфера начинает чуть-чуть терять, можно сказать, защиту. Но это уже критично. По многим причинам люди, не зная о том, что НЛО может вытворить на Земле, а именно исход будет один, то люди прекрасно понимают, что Земля может измениться. Но суть в том, для чего они делают с нашей планетой. Какие-то опыты, какие-то необычные корабли появляются в Черном море, появляются в Тихом океанских океанах и появляются в других местах. Даже уже люди не верят в то что они видят но когда это необычное происходит именно на земле по многим причинам люди осознают то что это уже конец но они все равно пытаются не верить в тот исход который происходит и вообще мы с вами хоть люди потому что говорят что Инопланетная ДНК сравнивается с человеком. Когда еще в 1953 году упал НЛО в Советском Союзе, то ученые Советского Союза узнали, что ДНК у инопланетян почти похоже, как у человека. Но суть в том, что это необычное получается, что мы с вами с одного ДНК. Но так ли на самом деле, это скрывается, и никто вам не скажет, потому что это субъективное мое мнение, дорогие зрители. И вам надо прекрасно понимать о том, что это может быть и неправда. Ну а все, что будет происходить в течение нескольких лет, вы увидите на моем канале и узнаете по множеству новостей, которые есть у нас. Так что, дорогие друзья, аккуратнее будьте.